Всем привет, друзья, на связи фрегат Прокси, и сегодня мы поговорим о том, как подключить прокси в браузер Firefox. Для этого вам нужно пройти регистрацию на нашем сайте и приобрести любой тип прокси. Мы будем использовать серверные прокси для всех сайтов. Переходим в наш личный кабинет и смотрим наши заказы. Вот я вижу свой заказ, вижу IP, порт, логин и пароль. Мы будем использовать HTTP соединения. Заходим в браузер Firefox, заходим в настройки, листаем в самый низ, нажимаем настрой, нажимаем ручная настройка прокси и вводим данные очень внимательно. Вводим сначала IP, затем вводим порт, ввели порт, нажимаем ОК. Заходим на любой сайт, если прокси для всех сайтов у нас запрашивает данные. Здесь мы вводим наш логин, вводим наш пароль, нажимаем ОК, нажимаем Сохранить. Как видим, наши сайты работают, то есть наши прокси в порядке. Любой тип сайта запускается. Приобретайте наши прокси, ребята. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Всем пока.